Красноярцам предлагают выбрать схему проезда по коммунальному мосту на время ремонта. Напомню, в этом году город ждут масштабные дорожные работы. На эти цели из федерального и краевого бюджета выделено больше полутора миллиардов рублей. В планах капитально отремонтировать улицы Карла Маркса, проспект Мира, коммунальный мост. Подлатают и улицы Вейнбаума, Дубровинского, Игарскую, Белинского, Перенсона и часть проспекта имени газеты «Красноярские рабочие». В общей сложности 45 объектов. Приступить к работам должны в апреле. Все перекрытия запланированы на выходные дни. Уже известно, что 13 мая закроют для движения коммунальный мост от острова Отдыха до предмостной площади. Чтобы не допустить в городе транспортного коллапса, сейчас рабочая группа по оптимизации дорожного движения вместе с общественниками разрабатывают возможные варианты перекрытия. Ровно посередине моста проходит теплотрасса и в любом случае для того, чтобы провести капитальный ремонт, придется перекрыть две трети и вот по оставшимся двум полосам, то есть одна полоса в одно направлении, другая в другое, можно будет пустить либо абсолютно весь транспорт, либо пустить только общественный транспорт и спецслужбы. И сейчас мы наглядно покажем возможные варианты движения транспорта, когда часть моста будет перекрыта. Первое предложение. Пустить по двум полосам весь транспорт и личный, и общественный в обе стороны. В этом случае пробок на мосту не избежать, но тогда жителям не придется ездить дополнительно по Октябрьскому или Четвертому мосту. Второй вариант, к которому больше всего склоняются специалисты, это закрыть коммунальный мост для личного транспорта и разрешить ездить по двум оставленным полосам только автобусам, скорым и пожарным машинам. Никаких исключений. В этом случае основная нагрузка придется на два соседних моста, Октябрьский и Четвертый. Зато быстрее удастся отремонтировать коммунальный. И третий вариант. Оставить существующее шестиполосное движение на мосту на участке от Вейнбаума до острова Отдыха. А далее разделить поток транспорта. Те, кто на личном авто, будут сворачивать на остров и через Ерыгинский проезд выезжать на правый берег. А вот общественные транспорт и спецмашины смогут беспрепятственно двигаться далее по мосту, по оставленным для движения двух полосам. В обратном направлении точно так же.